Book, creative learning for beginners. Для начинающих. Знаки транскрипции. Часть 5. Чтение буквосочетаний. Чтение буквосочетаний. Гласные. Double o. U. Book. Look. U, food. Pool. Double e, e. Tree. B. C. E. A. E T meet C Book Look Food Pool Tree B C T Mate C Виджебук Creative Learning приглашает на онлайн занятия для вашего успеха.